Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня с нами Женя и Костя из кружка «Краснобай». И мы собрались здесь, чтобы обсудить одного из самых известных, и даже не побоюсь этого слова, одного из самых любимых белорусских писателей второй половины 20 века Владимира Короткевича, который, между делом, еще оказал и просто колоссальное влияние на националистическую, Если кому-то не нравится это слово на национальную движуху рубежа 80-х-90-х годов. И до, и до сих пор оказывает. И до сих пор оказывает. Да. Я, с вашего позволения, тогда сделаю небольшую обосну, так сказать, просто подтвердить, так сказать, цитатами, что он действительно оказал большое влияние. Я тут обратился к книжке, о которой мы уже говорили в роликах про перестройку, Майстроуни, «История одного отсюда». Воспоминания, собственно националистических активистов 80-х годов, о том, как становилось это самое движение. Вот что я нарезал. Вольный перевод на русский На мой взгляд, белорусское возрождение 80-х годов было подготовлено, подготовил своими произведениями Короткевич. Одержимая и молодежь была увлечена Короткевичем историей и гордилась своим наследием. На первых калядах в декабре 1980 года маэстроусы попали к Короткевичу и обошли все квартиры его подъезда. И хотя кто-то из жителей вызвал милицию, это не сильно уменьшило общего праздничного подъема. По ходу Короткевича повторялись на коляды и в следующие годы. Маэстроусы это, собственно, майстроуня, одна из первых, так сказать, неформальных национальных организаций. Идея белорусская. Естественно, это Короткевич. Христос меня просто наповал уложил. После были любые книги в библиотеке. После были добытые в библиотеке колосы, а потом уже все, что попадалось. И для меня, когда НАПКО меня привела в Майстроуме, было «О, это люди, которые знают живого Короткевича». И помню, как Короткевичу ходили калядовать. Он тогда не выходил сам, жена его вышла к нам, и нас разгоняли. Это была зима 82-83 годов. Ну и последнее. На первом курсе я прочитал Короткевича «Дикая охота короля Стаха». Зацепила все эмоциональные нервы. И стало ясно, вот оно. Совсем другая белоруссия. Совсем другая литература. Совсем другой взгляд на историю и на все. Хотя сегодня уже смешновато читать Короткевича. Моим детям это уже не интересно. В общем, мы видим, что человек, будучи просто писателем, не делая политических заявлений немножко хакнул советскую политику памяти, и значительная часть минской молодежи была увлечена именно другой белорусской, другим взглядом на историю и другим всем. И я предлагаю начать сначала, как, собственно, он добился таких успехов. Да, здесь нужно пойти немножко по биографии, представить писателя, чтобы понимать, потому что про Короткевича тоже существует множе, ну, множество мифов различных, различных взглядов, но и особенно любимый, ну, это, в общем-то, у всех наших писателей есть такой миф, что их всех гнобили. Но вот Короткевича тоже мифологически гнобили, не позволяли печататься и так далее. Но он ну, печатался. Но он вопреки печатался всему. вопреки всему. Ну вот, мы сейчас посмотрим, как, собственно, кем был у нас Владимир Семенович. В общем, родился он в 1930 году в городе Оша. Впоследствии он прослеживал свою линию сначала до повстанцев 1963 года, что у него какой-то из предков воевал и был расстрелян в Рогачеве, по-моему. Вот. А после, когда добрался до архиев, отследил аж до 1600-х и то, что у него предок в, вот, сражался вместе с Радивиллом. Причем, Еще... что он как бы, относился к шляхетскому сословию, это было предметом гордости, отметить. Да, он себя всегда относил, что, вот он шля... что он потомственный шляхтич. Самое забавное, что, по-моему, как раз в войске того Радивилла, который перевернулся к шведам, но да. это уже детали. Дальше, Со соответственно, вместе во время Великой Отечественной вместе с семьей эвакуировался сначала в Москву, потом дальше. Ну понятно, что да. войны. Да, сам о себе писал, что несколько раз пытался сбежать э, на фронт. И во время бомбардировок Москвы не трусил, а прямо в квартире сидел и читал. Ну, кто себя плохой, это написал? Все-таки как бы художники любят создавать вокруг себя определенные мифы, как мне кажется. Поэтому мы не утверждаем, что это было так. Да, мы не утверждаем. Но это делает краски к тому, как сам себя Короткевич представлял. После войны окончил ваш школу и поехал учиться в Киев, в университет, откуда его чуть не выгнали за украинский национализм. То есть, такая она красивая получается, история, достаточно такая советская. Белорусы Зорши жил всю войну в России, переехал в Киев, стал украинским националистом внезапно, потом вернулся в Беларусь, угорел по-белорусскому. Немножко. Да, но немножко. Вот, собственно, Вош, Господи, в Киеве он отучился в университете, о себе, опять же о себе и о нем. Друзья писали, что был антисталинистом до того, как это стало мейнстримом, устроил вечеринку во время смерти Сталина, когда его чуть за это, опять же, не выиграли, начал говорить, что пил сгоя. Вот, в. опять-таки, мы не можем ну, это подтвердить. Убедить. Да, это опять же по, по собственным словам, по словам друзей, то есть такой нарративный источник. Еще он в Киеве закончил аспирантуру, но не написал диссертацию. Да. А диссертация у него было по восстанию 863 -го года, что тоже наложило сильный отпечаток на эти да. наработки, он использовал в творчестве, так скажем. Да, то есть его... Восстанием он заинтересовался именно из-за, как он говорил, за своих предков, начал отслеживать, его заинтересовал, собственно, Калиновский, и пошло-поехало. Собственно, и он позже возвращается в Ошу, начинает там печататься вместе... Газете, по-моему, Ленинское Слово, что-то такое ну, пишет что первый, да, литературный дебют двадцать. Работает в школе, да, работает Учит в школе. детей. кстати, в Киеве, да, я забыл упомянуть, он же учился на русской филологии, то есть он учитель русского языка. Вот в Киеве он, о, господи, в Оршу, он преподает, видимо, русский язык детям довольно, ну, некоторое время, пока не более-менее не дебютирует в литературе. Да, дебютирует в литературе, по-моему, в, в 1958 году у него выходит поэтический сборник, он вроде, дебютирует сначала как поэт, а в 1962 Втором нельзя забыть. Да, выходит книга Леонида «Не вернуться к земле» и со вторым названием «Нельзя забыть» с предисловием… Пролог у него идет про события после восстания 1863 года. Сам роман происходит в наши дни. Он как бы прокладывает мостик. Часть у него там автобиографическая, как он сам потом признавался. И, частич... И этот роман печатают в двумя частями в журнале Полумя. Журнал Полумя на тот момент это такой... Хороший журнал там издавался примерно… Он с 20-х годов. Он с 20-х годов, то есть я там… Литературно какой-то… Ну, в 20-х он был еще немножко политическим, но, видимо, потом он стал более литературным. Вот. Я находил информацию, что в 1955 году там было в районе 5000 экземпляров, а в 1975 м было 11 тысяч экземпляров. То есть можем предположить, что в рубеже 60-х это было 6-8 тысяч экземпляров. То есть если провести параллель, сейчас не всякая книжка со Такое количество Тем более игроков. автор локальный, белорусскоязычный, пишет исторический роман про белорусскую историю. То есть, вряд ли он может сходу претендовать на общесоветский рынок, так сказать. Но для белорусского, вот что называется, книжка еще не вышел, но уже дебютировал в солидном литературном издании. нас на тот момент это, это еще вообще-то довольно низкие тиражи считались, потому что на тот момент э, именно вот пресса и прочие прочее периодике, она издавалась ну, куда большими тиражами, обычно. То есть, это так. Для, для местечкового солидно, но в рамках всей страны слабенько. Ну, опять же, это, считай, дебют у этого. У дебют местечкового автора на тот да. момент. А, собственно, критики, солидные критики, воспринимают роман не очень хорошо. Собственно, его не сдают издавать, а, а, так как он считается не, не, не того жанра. То есть, роман достаточно романтический. На тот момент э, критика посчитала, что этот роман э, не отражает действительности советской, э, чтобы его можно было издать в книге. Роман издастся через 20 лет, в 1982 году. А Короткевич, получив негативные отзывы, не получив ну, часть негативных отзывов, потому что были позитивные, вот, э, с уезжает в Москву учиться сценарному мастерству. На, высшую, на высших, литерату, высших литературных и высших сценарных курсов. Ну, человек а. абсолютно правильно поступил, как бы да. ответил на критику конструктивно. Поеду-ка я прокачаю скиллы. Да, причем учится бесплатно, как он потом, когда он писал... Э, и сценарии, когда его друзья просили писать книги, я говорю, не же меня государство учило бесплатно на сценариста. уже никто не может сказать, что ты вот такой лохопец, ты своего приехал, и как будто ерунду пишешь, просто сценарные закончил, и литературные. Вот, собственно, потом и следующей вехой, собственно, его Творчество, то, что опус магнум вообще считается Короткевичем, это в 1962-1964 году он пишет э, э, роман «Колосы под серпом твоим». «Колосы под серпом твоим» на русском. Издается книжка в 1962, меня записано. Да. Вот. И тут мы немножко остановимся поговорить. Мы тут э, раскидали, надо же было освежить в памяти, собственно, раскидали между собой почитать... Э, Произведения Короткевича мне достались колосы. Я был очень расстроен по этому поводу, потому что, ну честно, мне кажется, это не лучшая книга Короткевича, но это общепризнанный его именно опус Магнум. Это была затравка на большую папе, чуть ли не из четырех, по-моему, книжек. Ну, две он написал, да, две у него оставалось. А, и тут он сыграл в Джорджа Мартина, пообещав фанатам продолжение этого напряженного сюжета. И тут уже 5 лет прошло, фанаты ждут. 10 лет прошло, фанаты ждут. 15 лет прошло, фанаты ждут. И эта книжка так и не была дописана. Ну, может, мы потом поговорим, почему она не была дописана. Но тут мы дошли уже до какого-то более-менее, мне кажется, интересного даже с политической точки зрения момента. А, что я для себя обнаружил в этой книжке? Кр ну, как бы крайне романтическая литература. Кракевич же сам себя и позиционировал, и его позиционировали как а, белорусского Сенкевича. То есть в белорусской литературе не было исторического романа, а тут вот молодой литератор взялся и делает романтический белорусские белорусский исторический роман. Mm -hmm. а, по мне скучновато, то есть там первая часть это просто хруст шляхенской булки и Литва, которую мы потеряли. Там всю книжку воспитывают молодого шляхтича, а он там растет, обретает мощь и задумывается об лесе Беларуси, белорушечины и белорусской мол. Здесь я замечу ремарку, что не Литва, которую мы потеряли, а Литва, которую один на тот момент которую уже нас потеряли. Нас, потому, нас, потому что нас лишили, наверное так. Да. Но там, на самом деле, у Короткевича идет с большего, что именно Шляхта, частично Шляхта эту Литву и потеряла, потому что в воспоминаниях того же Вежи. Ну, давай сначала немножечко расскажем, про что сам роман, потому что не всегда давай, люди читали. Вкратце. Вкратце, о чем роман? Роман, главным героем романа является белорусский шляхтич, даже не шляхтич, а магнат, очень богатый человек, Олесь Загорский, Александр, ну, Олесь он по прозванию, на самом деле он Александр, Александр Юрьевич Загорский, то есть мы прослеживаем его жизнь в первых двух книжках от детства, ему, по-моему, там в районе 10 лет. Да, его отдали. Да. Это в деревню, чтобы он прикоснулся к родной земле, он уже тогда начал напитываться этими соками, да. чтобы вырасти очень правильным человеком. Да, вот, и зак заканчивается роман. 1861 годом отмены крепостного права. Собственно, мы следим за жизнью молодого Загорского. Да, его отдали на дискование, что такое дискование – это когда старая белорусская традиция, как, например, там пишет Короткевич, когда дворянского сына отдавали на воспитание в деревню, в какой-нибудь деревенской семье чтобы он там общался с, крестья... с крестьянами, чтобы понимал, откуда растут ноги и богатства. И, собственно, сделано это было по настоянию дедушки, который э, не очень любил свою семью, поэтому <задебался> занимался всякими воспитательными мерами. Вот, э, Собственно, Загорский, получив крестьянское воспитание, потом получив дворянское воспитание, еще его позиционирует такие, смесью благородного дона, с мужиком, который должен в вот будущее, будущее Беларуси такой синтез крестьянства и дворянства. О, степень благородства зашкаливает до совершенно слащавого пафоса. А -а -а. Да, но на самом деле я здесь хочу сказать, что в романе, да, и роман, соответственно, связан с восстанием Калиновского, соответственно, там есть присутствует да. в качестве героя более второстепенного Костусь Калиновский. И вот здесь я хотел заметить один момент: что а, если Загорский еще имеет какие-то недостатки, то есть там он себя периодически ведет не очень хорошо, у него появляется дворянская спесь, то Костусь Калиновский сотка из шикарности. Просто на 100%. Он сияет это. Он, он думает он... только о народе. Да. а Только о белорусской и Только о революции. больше ни о чем. Ну и отметим, что после длительного перерыва, наверное, с 20-х годов и фильма про Калиновского, mm. а в художественном произведении появляется наш дорогой Кастусь, И появляется в качестве персонажа просто идеального. И mm. запредельно прекрасного. Вот, Дюков там все борется нынче mm. с Калиновским, mm. yeah. а и его можно побороть, как бы, ну, приведя там факты, что он мыслил себя как поляк, конечно, у Короткевич это не отражено, там тогда. Но а какие можно, вот чем можно крыть художественное произведение? Автор так видит. Но здесь, да, здесь, но ну, стоит упомянуть, что, скорее всего, в этом э -э в плане Короткевич является идейным наслед, наследником Лостовского. Да. То есть Лостовский у нас, Вацлав Лостовский, который, который. Это был... первый человек, который назвал Калиновского Кастусем. Да. То есть он назвал Костюком, а потом это трансформировалось в Кастуся. То есть, Ваво! И это произошло через 50 лет после К Калиновского. Да. да. То есть, э, Ластовский а вообще... Ла... был через 50 лет после да. Калиновского, а тут уже почти через... А -а Нет, ну в смысле, на... угу. Калиновский стал костусем через 50 лет после своей смерти. Да. да. То есть, Ластовский Калиновского фактически придумал, ну, как тем героям, которым мы его знаем, а Короткевич эту мысль развил. Причем, чем Короткевич сделал лучше, в отличие от Ластовского, он ходил по архивам, и надо сказать, что если смотреть под. Ну, документально, то колосы, наверное, по историчности, по историческим неточностям, точнее, по исторической достоверности оно самое лучшее произведение Караткевича, потому что там хотя бы есть. Хоть что-то. от истории, ну, Мне истории. вообще кажется, что у Коротевича все очень плохо. С исторической достоверностью. У него все довольно плохо с неким реализмом, мотивациями людей, там, диалоги картоны. Его конек это вот народные легенды, сказки, все в такой как бы метафорической, немножко упрощенной форме. Вот здесь он, как бы. Вот умеет, не зря курсы заканчивал, научился. Вот здесь он хорош. В реализме ну, он сильно плывет. Ну, и тесно ему в рамках реализма. Честно, да. То есть мы тут даже, как бы, это не в упрек, а в том, что ну, как бы, разные люди, разные жанры. Кому-то нравится одно, кто-то умеет в одно, кто-то умеет в другое. Да, ну и продолжая там развивать тему колоссов. собственно. На чем у нас заканчиваются первые две книжки, то есть мы просматриваем и следим за Загорским, он учится, он поступает в Петербург, он связывается с Калиновским, они готовят ввести восстание, и, собственно, за этими перипетиями мы наблюдаем с собой вот такого идеального, становления идеального шляхтича, идеального белоруса. Почему потом Короткевич говорил, что ему сложно дописать вторую, третью и четвертую книжку? Потому что ему бы пришлось этих самых идеальных белорусов всех отправить на решафон. Да, как бы, возможно, это не совсем правда, а часть правды, но Нет, мы об этом поговорим чуть позже. А сейчас у меня есть еще два тезиса по поводу колоссов. А, Во-первых, именно в этот момент Короткевич заложил основу своей фан -базы. То есть, как бы это произведение, оно не то, чтобы выстрелило на широкие массы, но определенный круг людей его искренне полюбил. То есть, это я говорю, что оно мне не понравилось. А определенному количеству людей оно понравилось и очень сильно. Мне. Да. И мы еще будем к этому, наверное, возвращаться. Короткевич, возможно, это один из единственный белорусский советский писатель, который смог... «Сформировать а, в современном понимании». Вот эти цитаты, которые я приводил, это восторженные юноши лет 16-18-20, ну, которые ломятся по любому поводу к нему в гости, бегают за Короткевичем и его боготворят. Когда Короткевич в 1984 году умер, а эту самую первую неформальную организацию «Маестровню» как раз тогда закрыли, они вот в 1984-1986, кажется, год, а, ладно, у меня было записано, но проехали, они переназвались, провели ребрендинг и функционировали как клуб имени Владимира Краткевича. То есть, как бы они его почти боготворили местами и купились они в первую очередь на эту книгу про колосы под серпом. И что я еще хочу по этому поводу сказать: когда я, собственно, это вот перечитывал свежим взглядом, там был один прекрасный момент, когда. Загорский остановил себя как белорус, он считает, что он один такой белорус. Он приезжает в гимназию, он думает, что он один такой с самосознанием белоруса. Это типа переход от самосознания преднепровского магната к самосознанию как белоруса. И он просто пытается с кем-то по-белорусски заговорить. Что-то сказать по-белорусски. Вот так он с кастусем где-то знакомится. И тут начинается в гимназии в этой деятельности какая-то драка. И оказывается, что за сторону белорусов вписывается огромная толпа. То есть из этого мораль, что ты думаешь, что ты то один такой. Но на самом деле просто скажи по-белорусски. И окажется потом, что вас много. И вот читая Майстроню, например... То есть я, читая колосы, понял, что так это ж мое вторование. Они на самом деле в конце 70-х просто воспроизводили вот эту описанную Короткевичем схему. А скажи по-белорусски, узнаете друг друга, и окажется, что вас много. Разумеется, как бы они бы без Короткевича до этого додумались, и схема там не сказать, чтобы ее наш маэстро изобрел, но какой же это был, наверное, дополнительный кайф. Когда ты вот косплеишь книжку, делаешь так, и получается, как в книжке написано. Поэтому, мне кажется, это добавило к фанатению по Короткевичу очень много чего. Надо добавить, завершая, наверное, тему колосьев, надо добавить немножко о как раз таки национализме в колосьях вообще и в произведениях Короткевича. То есть мы же ко всякий раз, как, если говорить о Короткевиче как об белорусского национализма, такого. Современного. Современного, а современного да. То нужно осветить эту тему, потому что у нас, опять же, есть такой момент, что что именно вот эти вот его произведения как-то влияют на эту вот антирусскую повестку наших, на националистическую повестку. И здесь будет интересно сказать, что почти во всех произведениях Короткевича, по мере, тех, что я читал, у него нет негативного национализма. Он не ругает какой-то народ вообще, никогда. Он может ругать отдельных представителей, причем в основном это богатые зажиточные представители данного народа, которые в своей спеси угнетают простых людей. И у него весь национализм строится. Здесь можно процитировать одного из персонажей Колосьев, что «быть белорусом – это не значит». Ругай а, нет, там было, быть поляком на тот момент, говорит, по-моему, Манюшка говорит у него. Быть поляком это не значит пригнетать остальные нации, а это значит помогать остальным нациям. Вот здесь Короткевич позиционирует национализм именно как то, что ты должен, ощущая себя в национальном, национальном самосознании, должен не пригнетать остальные национальные собосознания. И да, здесь ремарка, что в историческом, в истории, в настоящей истории, которая была, такого развития белорусского самосознания, которое нам показывает Короткевич, что у Калиновского, что у Загорского еще не было. Оно начнется как раз-таки после восстания 1963 года, и будет ну, одним из факторов того, что оно начнется, будет как раз это самое восстание. Мне свежим взглядом показалось, что у него именно в духе романтической совершенно такой литературы злодей, ну, так же, как если хороший, то он уже такой просто почти идеальный. Злодей обладает всеми качествами, либо совершенно конченного подонка в советском понимании этого слова. Он может ненавидеть все белорусское, будучи поляком. При этом он будет э, крепостник адский, который как-нибудь с особой жестокостью избывается над солянами. И, скорее всего, еще будет как-то к самодержавию хорошо относиться, хотя и поляк. То есть вот уже собрать все отрицательные качества с точки зрения советского человека в один и вот он у нас вот такой эталонный злодей выходит на сцену, но здесь э, есть и такие, есть у него показанные поляки, которые были плохо относились к самодержави. То есть, собственно, та самая драка, которую ты упоминал, это конфликт между э, поляками. Да, в гимназия – гимназии это конфликт между по польской диаспорой, скажем так, обучающихся. И, и... теми, кто осознал себя белорусами. И теми, кто осознал себя белорусами, да. То есть действие происходит в Вильне, совершенно логично туда помещено, потому что ну, богатые, относительно богатые люди едут как раз-таки в Вильну. Вильню – это третий город империи, они там обучаются. То, в рейне, там обучаются, 3 -й, 3 -й. Мне кажется, это загнул, мне кажется, Киев третий город в Инверии. А, на начало века Вильни точно было третьим городом, но могу его надо, надо посмотреть. Вот, и Вот, Они там обучаются, соответственно, там учатся и те, кто причисляет себя к польской знати, и те, кто причисляет себя не к польской знати. Надо сказать, как там... И вот случается конфликт Загорского с по имени маленьким гаденушем, который ненавидит всё белорусское. <с> да, с, по с поляком по фамилии Лизагуб, вот, первоначально первым актом этого конфликта становится избиение Загорского, а вот вторым уже, собственно, та самая драка, в которой происходит такое открытие белорусов белорусами, которые, и которые и белорусы бьют поляков. И там именно сцена, которая была вырезана советской, видимо, цензурой, о том, как Загорский долго и методично. Ну, в нынешнем издании Хаосев она есть, Загорский долго и методично избивает Лезагуба, припомидая ему вообще все, что тот мок. И, и показывая на практике, что Загорский является не рабом не Москве, не Великой Польши. Mm -hmm. Для Загубы была фраза, что ты запомнишь, что ты являешься рабом Польши, а не Москве. И вот. Загорский ему доказывает обратное путем физического воздействия. Ну и ещё, как бы такой момент, который, наверное, важен для понимания Взаимодействие Короткевича с органами советской цензуры. На самом деле то, те же колосы переполнены отсылками к российской революционной демократии. Там кто-нибудь mm -hmm. поговорит про Шевченко, например, Тараса. Тя mm -hmm. mm -hmm. шляхта mm -hmm. дико осуждает, как Николашка Первый слил Крым, mm -hmm. а, англичанам и французам. Это во ну, как можно терпеть царя, который слил Крым. И, то есть постоянные mm -hmm. перехлесты с общероссийской повестки там присутствуют. То есть они там к хорошо относятся. Ну, mm -hmm. то есть, это типа не локально такая белорусская движуха, а в рамках революционной демократии, ну, это общероссийский. Так. Да, там есть даже отсылка, что там один из действующих лиц станет чуть ли не основателем народной воли, но здесь так, небольшая ремарка, что действительно наши эти повстанцы пытались вести с российскими революционными демократами переговоры, но из-за... В польской спеси эти переговоры еще не завершились. То есть это Короткевич это штришком подчеркивает. Что касается России, российских деятелей отрицательных персонажей, то это да, это либо такой вот жандарм, совсем жандарм Мусатов, либо как те же высшие дворяне Муравьев там Государственный совет, который Харкевич описывает вообще вот в таких вот красках, что там выжигают. Да, железо... Половина русских диссидентов внутренние, которые да. тут, конечно, угнетают всех, но в душе они же за декабристов, народную волю и чем-то такое. Вот. То есть, э, национализм здесь, во-первых, э, негативные персонажи они негативные не потому, что они русские, а потому, что они богатые либо богатые дегенераты, либо прислуживающие богатым дегенератам челять, прихвостник, да, челядь, вот. либо это польские тоже богатые дегенераты, но с которых приходится терпеть, потому что у них есть деньги, а у нас на восстание денег нет. Ну, давайте погнали дальше. Следующим у нас уже очевидный хит и шлягер, дикая охота короля стаха, когда Короткевич вышел, мне кажется, уже Достаточно широкую аудиторию дебютировал, как его теперь называют, родоначальник белорусского детектива, потому что некие детективные элементы в этом сюжете есть. Вот, поэтому не только автор, наш Вальтер Скот, но ну и наш, наверное, на комнату не знаю. Да, ну дикая охота у Короткевич задумал еще на первом курсе, как он сам признавался. В ней есть очевидные отсылки по произведению собака боскелвили, хотя сам он говорил, что никаких ничего подобного и никаких отсылок. Но ну, там везде. есть болото, страшные болото, война на какие-то землемеры там бегают с гигантским циркулем в тумане, ну короче. Вот. И, и попытка перехватить э, поместье методом, значит, запугать э, угу. владельца поместья с помощью страшной легенды. Да, то есть есть... А насколько это мы сейчас говорить не будем, собственно, задумал, да, он ее в 1951 году, а была издана она в 1964 году. Собственно, вышло произведение, наполненное... В отличие от колотьев, которая, которая более историчная, но менее наполнена каким-то экшеном, а собака, она. О, Господи, собака. Охота. Дикая охота, она. Если люди на болоте, все как говорит. Дикая собака по скробелей. На болоте. Так вот, охота, она более. Наполнена экшеном, там в произведении, в отличие, как мы потом будем говорить от фильма, герой, скажем так, резкий и дерзкий, сейчас других слов, наверное, не подберу. Вот И, собственно, чем еще знаменито у нас «Дикая охота», что потом по ней в 1979 году сняли фильм. И вот здесь хотелось бы, наверное, к товарищам зрителям обратиться, с тем, что если у нас появилась идея, что мы можем разобрать это произведение и как литературную основу, и потом фильм отдельно, в отдельном ролике, поэтому если вам интересно послушать и вот такой формат, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вообще такое было предположение, может обсуждать белорусские киношки иногда. Вот, если актуально, пишите, если никто актуально, не пишите. Я бы тут еще сказал по поводу... До «Дикой охоты» Краткевичу упрекают, и справедливо, и можно его упрекать за то, что он, ну, как бы подтыривал смело сюжеты, там у собаки бы скирвили. И... А дикая охота вообще, как бы, ну, со... Сам этот образ Дикой Охоты, как восставших мертвецов-призраков, которые носятся там по территории, потому что что-то мы не забыли, сметая все на своем пути, это совершенно древний какой-то средневековый из глубин веков сюжет. Но это сюжет, конечно, древний. Конкретно Дикая Охота является древним сюжетом, но в данном случае это произошло не под а наоборот игра на фольклорном элементе, который нормально вплетен. То есть в данном случае это не звучит как претензия, это вот просто... Оказывается, не все знают, что дикая охота – это не выдумка коротких. а Я тут немножко даже про другое. Вот «Ладья Роспачи», например, «Ладья Отчаяния». Кстати, если вот вы не читали короткие Короткевича, я бы рекомендовал скорее «Ладья Отчаяния», которая гораздо более динамичные и веселая, чем колосы какие какие-нибудь. Несмотря на то, то что она вообще-то про смерть, и она как бы отчаяния. А, да. И там тоже сюжет не нов. Рыцарь играет со смертью во что он там? В шахматном Не помню уже, во что он играл со смертью. И можно сказать, что это бак. Но на самом деле это фича. Потому что Короткевича полюбили в значительной степени за это. Я тут еще одну цитатку приведу с вашего позволения. Это его дружбан и биограф Адам Мальтис. Снова мой вольный перевод на русский. Колосовский Лобанович или даже герои Шемякинских крыниц не могли еще перестукиваться между собой текстами Пятой симфонии Бетховена и вешать на стены репродукции картин Пауля Клея. Как это мог делать Александр... Андрей Гриневич мне нужны очки покупать. А, другое дело, главный герой романы, романы нельзя забыть. Образ его мы по праву можем назвать первым в белорусской литературе полнокровным образом потомственного интеллигента, интеллигента деда и прадеда. И это еще одно свидетельство зрелости белорусской литературы. В значительной степени Короткевича полюбили за то, что он привязал к Беларуси именно классические европейские сюжеты. Про то, что у нас рыцарь играет как бы в кости или там в шахматы со смертью, это не новость, а вот белорусский шляхтич играющий со Смертью, который родом там, тоже из Могилевщины или откуда-то, где теперь колхозы, заводы и все так далее, а вот это новость и это для многих было очень приятно, потому что ну вот посмотрите, как бы Беларусь, она становится не реальной Беларусью, которая с колхозами, заводами, а какой-то страной, которая находится то ли между Польшей и Чехией, то ли между Бельгией и Голландией, где все так вот по западному с этим флером и поэтому плагиат -то очень сработал. Ну, не плагиат, а какое-то культурное заимствование, натаскивание западных культурных кодов. Оно очень понравилось читать. Я бы хотела тут заметить, что вот такое переосмысление старых легенд, это вообще-то довольно распространенное в литературе действия. Например, Шекспир Гамлета тоже не выдумал. Он переосмыслил вообще-то довольно юмористическую байку в трагическом ключе. И Ромео и Джульетту он не выдумал. Он взял очень расхожий на тот момент очень известный сюжет. И просто тоже его интерпретировал. Но сделал это круто. Так вот Короткевич с «Отчаяния» поступил так же. И действительно, вот это тот жанр, в котором у него получалось замечательно. Вот эта вот мистика, фантасмагория, притча. А, мистику и Фантасмагой любил добавлять везде, в тех же колосях она есть а в. Потивостояние и мистике вообще построена вся охота, хотя потом оказывается, что там и мистики и нету. Вот. Ну и, наверное, надо перейти к тому, что вот как раз в 60-х годах, написав охоту, написал, по которой потом, да, будет фильм, на, за, на, издав колосья, Короткевич очень увлекается сценарным мастерством. Вот, как раз на это, то, что не зря же меня учили, и начинает. И пишет сценарий для фильма «Христос приземлился в Городне». Христос приземлился в Городне, который его, сначала оно писалось как сценарий «Жизнь Вознесения Иисуса Бретчика», а, да, «Жизнь Вознесения Потом из этого сделали, ну, сняли фильм «Христос приземлился в Городне», а потом это было переделано, и опубликовано как книжка. По моему, там такая логика была. Uh, да, собственно говоря, фильм. Поставлен был перед киностудией Беларусь фильм в 1967 году. Он, вообще-то, действительно назывался предполагался, что он будет называться Христос приземлился в Глородно. Изменения на житие и Вознесение Юрося Братчика предложили уже потом, именно когда фильм хотели откла... начали редактировать Ублюдки Запкомов. И вообще, это очень забавная история. Начнем с чего? Начнем, наверное, с того, что, да, книга «Христос приземлился в Гродно», любима многими, я, например, это тоже очень люблю. Как тут уже зачитывали, значит, фанаты Короткевича, некоторые начинались с нее, и вот она им просто вот прекрасно заходила. Да, как было книга... «Христос вас у меня или что-то такое. Да, «Христос...» На повал уложил Да, наверное. книга действительно впечатляет. Хотя к ней тоже ее тоже стоит читать внимательно, но да, она производит интересное впечатление она сильная. Только она была позже. И это надо учитывать. Фильм был первым. Сценарий к фильму был первым. Значит, мы знаем о нем то, что его фильм положили на полку. Фильм сейчас можно посмотреть в интернете. Перед ним стоит субтитр, я зачитаю. У этого фильма нелегкая судьба. Ему довелось почувствовать на себе безжалостные ножницы, которые вырезали из его живого тела кромолу. Он был осужден на заключение и 22 года пролежал на полке. Он пережил смерть своего автора, незабываемого Владимира Короткевича. Далее. Там в годы перестройки режиссеру позволили вернуть авторский монтаж. И тот фильм, который выложен в интернете, вроде как обратно в авторском монтаже. То есть это уже как бы не порезаны Вот. И значит, он вышел как на русском он, «Житие и вознесение Юрася Братчика, а на белорусском «Он, Христос, приземлился в это... Правда, как замечают критики, о, точнее, не критики, а, скорее, плагеты. Он уже был ни, никому не нужен в этом в 89-м, когда он вышел. Настало время бандитских разборок в кино. История о Христе затерялась в стрельбе и плохих фильмах. Сама настала. А, почему положили фильм на полку? Это довольно интересный вопрос. Значит, если мы обратимся к мемуарам, которые уже цитировались... И, я тоже сейчас буду переводить выборочно с белорусского. А, это не просто мемория, это житей узнесения Владимира Колорадкевича, а завтра там его друга Адама Мальдеса. Да. То есть явная отсылка к... Значит, что вот он пришел... Значит, пришел хмурый, значит, обещали, предлагали изменить название фильма на «Житие внес в Вознесении Рособратчика и выкидывали всю философию, весь здравый смысл. И, Как говорит Краткевич, тут говорит, что вечно им кажется, что Мой Христос что-то не то говорит, что-то слишком современный. Кто-то мне подсказывает, зная короткие еще, что Христос в определенный момент должен был остановиться и начать думать о блесе белорусского мовы. А страниц он... на пять. А вообще-то он это делал? я просто как бы читал, наверное, в детстве, не помню вообще. Значит, далее. На киностудии, а потом в Союзе писателей пошли просмотры фильма. И мы убедились, что Краткевич много в чем был прав. Он намекал в интервью, что победу над Шпигелем в фильме одержал Лама Гудзак. Куда-то пропали философские разговоры философские рассуждения о сенсе истории, в смысле истории, истории. Ч... И человеческом, бытии. человеческом бытии, а главное в финале не, не, не, казалось, не казалось самого вознесения, то есть когда Христос восходил на голову возле Грона, то есть там есть такое место, и его рас... и был распят в полном одиночестве, что вот все апостолы его бросают и это вот типа в этом будто бы в этом угледели аллюзию на Хрущева, которого тоже вот все соратники в конце бросили, и поэтому, значит, фильм забраковали. Интересно. Интересная версия. Мне да. очень понравилась. Мне тоже. Прямо сразу. Так, Однако и в таком искалеченном виде фильм смотрелся. Хорошо играли актеры. Актеры, значит, так... Ну и опять-таки в фильме оставался национальный колорит, белорусская история. Это, возможно, и пугало тогдашних чиновников от кино. И они приняли Соломоново решение положить фильм на полку. Слушай, ну вот как бы делается же фильм для общесоюзного проката. Мне кажется, что уже просто эта логика. Ну, в Узбекистане будешь показывать, и тут Христос начнет параллельно с белорусской мовы. Ну, как-то... Это, это, это, это еще не все версии. Это еще не все версии, почему фильм забраковали. Это, это очень забавная вещь. Ну, то есть, а, мне кажется, значит, что вырезали философию, потому что она сугубо локальная, местная. Ну, риск, например, и, это, и это тоже. Значит, Сегодня, когда... значит, Очень важный момент, что, это, вот, что эта запись уже с ретроспективой, с, с, с, написана уже в период, когда уже ну, принято это, с, определенным, с определенным углом смотреть на все эти за, запреты. Сегодня, когда глядишь на эти годы с, с некоторого отдаления, понимаешь, что запрет фильма был не случайным, а закономерным. Своей несимметричностью, исключительностью героя и обстановки Отказом от всего официального и канонического, каноничного и, наконец, метафорической дерз, дерзостью он выбивался из той застойной атмосферы, и, в которой находился, и перечил ее. То есть теперь мы можем в интернете посмотреть всю метафорическую дерзость, я так понимаю, да, да, да, да, все метафорическую, значит. И еще mm. пара интересных объяснений, почему фильм положили на полку, звучало в том числе в каких-то там передачах что фильм зарубили из-за темы голодного бунта и религиозных мотивов. Итак, у нас следующие версии. Голодный бунт, религиозные мотивы, аллюзия на Хрущева и метафоричная сдерживость перечила застойной атмосфере. Красивая легенда, если так посмотреть, обидели прекрасного автора. значит, Запороли прекрасный фильм-притчу. Злые ублюдки из опкомов. А как дело было на самом деле? Начнем с того, что в шестьдесят седьмом году э, выходят такие, э, сняты следующие фильмы и выходят на экраны. «Пароль не нужен», «Щит и меч», «Туманность Андромеды», «Три тополины в Плющихе», «Свадьба в Малиновке». Я рекомендую зрителям посмотреть, вспомнить эти фильмы, посмотреть, ну, хотя бы немножечко, вот как выглядели эти фильмы, и после этого включить э, «Христа, приземлившегося в грот. Посмотреть, Просто вот как это выглядит. То есть, качество не дотягивает до среднесоветского. Очень... Не говоря уже о хорошем советском. Это, э, да. Дальше. Кроме того, в том же самом 1967 году выходит фильм «Нужен привратник» на киностудии Молдова фильм, Где у нас комедия, фантасмагория и сатира рассказывается про солдата царской армии, попавшего к богу в привратнике. Там он там, не пускал смерть без доклада, значит влюбился в Ангелицу и всякое такое. Фильм с, не просто с религиозными мотивами, в фильме более того Бог действительно есть. <смех> вот. Но при этом фильм не просто не зарубили. Фильм в 1968 году получил в СССР сразу три приза на Межреспубликанском кинофестивале в Риге. В том числе за лучшую комедию и за лучшую экранизацию. Про фильм он вышел, понятное дело в своей республике в Молдавской ССР, но, его во-первых, его в прессе хвалили, во-вторых, старались распространить и за пределы Молдавской ССР. Никто его за религиозные мотивы не зарубил и не зарубил бы, потому что произведение, на основе которого он снят, вообще-то антиклирикальное. Каким вообще-то был и Христос приземлился в Гродно? Это настолько чистейший антиклирикальный текст, что просто вот, я даже не знаю, клеймания где ставить, потому что главный сюжет вообще-то истории в чем? В том, что в 16 веке так получилось, что, значит, крестьяне поднимают голодный бунт, и чтобы их успокоить, церковники, в беру... захваченных совсем недавно актеров, в... переодевают обратно в Христа и апостолов, и выставляют народу, и успокоить народ. То есть в качестве Христа с апостолами выступают проходимцы. И это постоянно подчеркивается. Вот. Клерикалы не просто высмеиваются, они здесь гады и зажимают зерно и морят людей голодом, а вообще собираются их еще и там много чего нехорошего с ними делать. Ну и ну, естественно проигрывают. Они такие, тут, тут в общем классическое переточное зло. Дальше. Uh, метафоричность и дерзость в застойная, застойной атмосфере. Как я уже перечислила другие э, прочие фильмы, там, в общем, не то чтобы такая же застойная атмосфера была. Комедии вполне себе ценились и дерзкие тоже. Что у нас с режиссером? Режиссер у нас Бычков. Он перед Христом снял «Город мастеров». Знаменитый достаточно знаменитый детский фильм в... Беларусь с... фильма Да Савинитый фи... приключенческий фильм именно Беларусь фильма, более того, фильм тоже основан на реальных бунтах европейских, средневековых. Но там это в сказку обернуто. Да, это в Берунде... там, там не видно каких-то исторических параллелей, там некая абстрактная сказка, насколько да, я понимаю. Да, оно оформлено как сказка, и поэтому <свят> это смотрится цельно. То есть, опять-таки, на историческом материале мы сделали сказочный сюжет, приключенческий, он получился замечательным, у фильма несколько наград, в том числе, его очень хвалили за цвет. Прекрасная вот, работа с цветом, очень все сочно и очень красиво смотрится. Еще раз рекомендую посмотреть на Христа приземельничества в Гродно. вот Просто посмотрите сами, пожалуйста. После Христа Бычков снимает «Достояние республики». Тоже достаточно известная картинка. Известный да. фильм. Такая «Что же случилось с гражданином Бучковым а чего промахнулся-то так? Мне кажется, что из всех перечисленных причин та, которую за... озвучил Короткевич, на самом-то деле и является правильной по поводу того, что вот они резали мои, значит, это сенс, философию, значит, и мой Христос слишком со современный. Критики сейчас говорят, что Христос в, в произведении эта история... Маски прирастающие к лицу. То есть, когда у нас актер не очень-то, в общем, прекрасных качеств человек, он, похоже, значит, вынужден заменять какую-то важную, очень высокоморальную личность, значит, вырастает, вживается в образ и постепенно сам приобретает высокие качества. Это действительно прекрасно. К сожалению, в Христос приземлился в Гродно». Такую трансформацию проходят апостолы. Причем не все, кто-то по испытаниям действительно кристаллизуется в нечто большее, кто-то наоборот не выдерживает и, собственно говоря, предает, разбегается и прочее. У них трансформация есть, а вот Центральный персонаж, он вообще-то с самого начала, он такой кристально чист прекрасный вот, клейма где ставить, особенно в фильме. То есть он, там с самого начала сатирика бунтарь в своей батлейке, вот, и не хотел он, в общем, на никакую аферу идти, и даже под пытками не хотел, он ради друзей это делает. И, в общем, он не сговорчивый с самого начала. Он весь из себя трагичный слушает, что ему говорят церковники говорить, он этого не делает. И раз не делает их шлет, и два не. Почему они это сделали ставку? На него отдельный вопрос. Но то есть он с самого начала, во-первых, обладает всеми нужными качествами, не особенно меняется. В фильме? Из... Да, в фильме. То есть в книжке он. В книж... А, в книжке он не меняется, будучи в проходимцем, в книж... а тут он не меняется будущее не, изначально фотография. Нет, хорошо. в книжке с книжкой я сейчас отдельно. Скажу, там это еще более заметно, но она все-таки была позже. мы сейчас. Uh -huh. вот, То есть, да, он действительно, во-первых, такой весельй, а во-вторых, да, он регулярно думает о судьбах народа, еще чего-то. То есть, с чего персонаж батличник вряд ли мог бы в таких выражениях говорить, он действительно выглядит как приземлившийся в Гродно 16 века советский интеллигент. вот. <свят> <свят> Более того, как снят Христос? Христос снят э, как комедия. Ну к чему он вообще-то и является? То есть он, он в Википедии-то характеризуется как фильм притча, но вообще-то все апостолы это чисто комедийные персонажи, у них есть комедийные постоянные комедийные сценки, как они переговариваются. Значит, карнавальные сцены бунта и всего прочего. То есть оно все такое тоже такое сказочно, ментафоричное как и, как, какой, была, какой был город мастеров. Но при этом вот почему-то вот этой магии не сработало. По-хорошему, если посмотреть на сценарий, посмотреть на историю, то, возможно, если бы это поставили как тот самый Мюнхгаузен, вот получился бы что-то такое, то есть вот вроде как и комедия лиричная, но с трагическим центральным персонажем, который действительно может э, толкать вот эти вот размышления аф а афористичные. Если их порезать до афористичности-то хотя бы. Да, в фильме есть закадровый голос, причем закадровые голоса автора, есть голоса персонажей озвучиваемые, и из-за которых голос автора постоянно рассказывает вам, что происходит. В том числе, там, значит, вот персона... там персонажи попадают на распутье, распутье это, значит, большой выбор. ну Безопасных дорог тогда еще не было, у них был 16 век. Так и звучит. То есть... Фильм, похоже, просто не знал, чем он хочет быть, потому что сюжет-то, в общем, сначала выглядит как э, авантюрный роман, завязка, оно развивается как комедия положений, а потом мы вдруг у нас там долгов, размышления о жизни и прочее. Понятно, почему эту концовку попытались порезать, потому что она вот тут вот просто все роняет. То есть... О... Как-то получился такое чудовище Франкенштейна. Мы не знаем, почему. То ли был конфликт автора сценария с режиссером в видении ситуации, то ли еще что-то, но некий конфликт отразился, и получилось произведение недостаточно цельным. Я правильно тебя понял? Да, оно, в общем, не производит впечатлений чего-то какой-то цельности. Вот я читала роман перед, я смотрю фильм, я хотя бы знаю, что там примерно происходит. А, а вот те, которые, если посмотреть по комментариям, зрители, которые полную версию в интернете, вот мне подсказали, что порезанная версия, она меньше часа, в интернете есть полная версия, 80 э, чем-то минут, белорусская на две минуты больше. Вот. То есть обе версии, полный, полный режиссерский, посмотреть можно. И вот я и в них, в них не зная не сюжета, разобраться, что происходит, очень и очень трудно. Это какой-то винегрет. Ну, и по поводу, собственно, положенного на полку, если мы посмотрим на то, чем занимается Краткевич в этот период, конца 60-х, начало 70-х 70-х даже, ну, как бы он очень востребованный. Во всех отношениях автора он снимает документальные фильмы для белорусского телевидения по теме фольклора, белорусской истории и так далее. Ездит в эти творческие экспедиции, где происходят съемки. Он ставит пьесы для белорусских театров, и эти пьесы ставят. Он пишет либретто для да. оперы «Седая легенда», которая потом тоже будет... Сделана в повесть, и повесть тоже очень достойная и качественная. Собственно, Мальдес в этой биографии Короткевича упоминает о его встречу с Машервым, о том, что Короткевич Машерви отзывался очень хорошим уважительно. Они, в принципе, находили общий язык, и Машерв даже у него консультировался. Там, на предмет, мы какие-то музеи делаем, у нас специалист посоветуется. То есть нельзя сказать, что это автор, на которого он там который объявлен изгоем, и его произведения не хотят брать. То есть, как мы видим, его произведения в самых разных жанрах э, очень хотят брать. Причем он даже может показать себя в самых разных жанрах. И я сейчас закончу еще мысль. Дело в том, что в самом произведении, в фильме, в фильме э, вот этот голодный пункт, про который говорили, он вообще-то там показан именно как показан и более того рассказан зрителю прямым текстом несколько раз там с пафосными фразами вот посмотрите на шляхту это она все так делает и злых церков, церковников то это правящий класс забрал у людей хлеб продает его за границу пока люди голодают параллель очевидная все, все идеологически выверено тут никаких претензий по этой части тоже не было и быть не могло в общем Иногда критика Худсовета это просто критика Худсовета. <смех> вот. Но ну, опять же, про допущение и недопущение к экрану была в биографии Короткевича написана Бальдисом. Есть такой момент, когда у Короткевича и Бальдиса заканчиваются деньги. И они, чтобы заработать немножко денег, идут на литовское телевидение, где их спокойно выпускают, где они спокойно там разговаривают. Причем деньги хотели к вечеру, а к вечеру не дали да, смех, да, я помню да, этот момент. Да, деньги, деньги хотели к вечеру, им сказали, вы советские граждане, тогда перебьетесь, в смысле получите в конце месяца, как все. Вот. И, собственно, здесь мы видим, что Короткевича где-то где не, Его не завязают особо сильно, его не гнобят в текущем смысле. Там был даже такой эпизод, когда критик, который вот дал отрицательную рецензию на «Нелега забыть», который потом давал очень несколько отрицательных рецензий, в итоге на критика столь сурово наехали, что критик жаловался, что ему приходится в «Звезде» писать под псевдонимом, потому что иначе его не печатают, «Звезда», потому что он грабил Короткевича. Вот все ругают советских критиков, белорусских советских критиков. я бы относится с пониманием. Вот есть какой-нибудь, у нас же половина литераторов, они сидят в Верховном Совете, ездят на маститых какие-нибудь там Максимы Танки, Крапивы и так далее, ездят на открытие сессии ООН и представляют в Беларусь. Вот ты отопчешься на Максиме Танке, а, наверное, за это не похвалят. На ком-то надо оттаптываться. Вот есть у нас начинающий молодой литератор, вот можно на нем уже всю свою критическую мощь развернуть. Ого. Поэтому мне кажется, что критика иногда это просто критика, и кого-то надо критиковать. Да, ну и вот завершив с тем, как гнобили или не гнобили нашего автора, хорошо бы перейти, собственно, к политическим взглядам. Собственно, как он смог, не будучи в конве официальной историографии, так пройти между стройками, чтобы и по голове не получить, и популярным автором, остаться, и вообще вроде как успех-успех. И здесь стоит сказать, во-первых, о политическом кредо нашего героя вот потому что есть опять же такой расхожий миф и сентенция у людей особенно старшего такого совсем старшего поколения которые рассказывают постоянно что вот я где вырос родился вырос в ссср учился там в институте мне ваш диамат и и прочую историю партии преподавали и вашего Марса я знаю и лучше вас вот. И здесь на примере собственно, человека с двумя высшими образованиями, который входил в Союз писателей, который почти, закон... почти закончил аспирантуру без пяти минут кандидата наук, можно показать, каким образом преподавался, вот... даже ладно, не преподавался, каким образом многие люди этот самый эстмат устраивали. Что мне вот в биографии Короткевича... Позабавила эта сцена, когда они с Маллисом как раз едут в Литву, в архивы на какой-то застановок видят, сидят, видят, как выходят в поле колхозники, и Короткевич начинает двигать следующую программу, что вот на самом деле все плохо, потому что у колхозников нет земли, надо им землю раздать, а если они не будут работать, надо у них эту землю обратно отнять. А, то есть понимание полити политическое понимание взаимодействия с людьми у... Народного писателя происходит на уровне. Слушай, ну, деятели, культура и логика это отдельный такой разговор, причем это не только у нас, это ходу везде. Да, вот. И да, как мы уже говорили в начале, Короткевич был сталини... антисталинистом до того, как это стало мейнстримом по собственному признанию. Ну и дальше он, собственно, эту линию продолжал. То есть мы можем узнать из его из биографии, что он любил Хрущева, но потом уже не любил Брежнева. В свое время боялся, что предупреждал. Но приду с... при Хрущеве была оттепья, да. когда позволялось больше а прибережные начали подзажимать. тут все объяснимо да. на 100 да при том что мы ну, вообще прибережные были немножко скучновато и как-то это да. странно смотрелось да грустно вот но здесь была бы... у короткевича была замечательная фраза по поводу диктаторов то есть в чем заключался сам смысл? Что вот диктаторы, где он там уравнивал Мао, Сталина, Гитлера, Наполеона, вот они все это просто неудавшиеся люди культуры, неудавшиеся писатели и художники. И они убивали, вот свои совершали по Короткевичу, понятно, преступления только потому, что не могли это все излить как-то на бумаге или в художестве. А вот Короткевичу это делать не нужно, потому что он все может расписать на бумаге. И вот... есть, если бы Сталин ушел в большую литературу или не очень большую, Джордж Мартин грыз бы ногти от А мне больше нравится идея. То есть, приходит такой неудавшийся литератор и говорит, знаете, мои книжки не читать, давайте мы идем людей убивать. И все вокруг такие, а давайте, дело говорит, вот будем ему подчиняться. Да, откуда, кстати, цитатка эта? Это просто идея. Это типа из... Нет, я про... А, цитатка тоже депо... из Малиса. А, то есть да. на уровне застольных разговоров? Да, на, на, на уровне, да. Вот. А, и ну, здесь можно еще подвести к нашей любимой любимой нашей интеллигенции ночью расстрелянных поэтов», что вот по этой логике можно вообще предположить, что Сталин просто спасал страну от кровавой бани, потому что… ну столько души Да, столько литераторов, если они вырваться наружу. Нет, но если просто серьезно понимание вообще роли личности в истории, которая вообще-то должно было преподаваться и экономических событий у этого было… Да мне лично кажется, что он даже не патриот 16 века, а патриот каких-то легенд, преданий. Он органично в этом всем жил, ему казалось, что там хорошо, а здесь сильно хуже. Поэтому, как бы вообще все, что связано с реальностью, у него получается не очень. А вот с легендами все нормально. Ну, такой, знаешь, стихийный, стихийный народный герой. То есть, вот мы, христиане, если народ обижают, надо за него вписаться. Ну да, на уровне ли, понимания истории, на уровне легендарщины. То есть, то, что мы вот мы впишемся, победим. И все станет хорошо. Ну, кстати, вот его с «Земля под белыми крыльями», где он расписывает историю Беларуси, она же абсолютно да, по сути советская историография того времени. Там нет никаких не ни БНРов, никогда Барантов, ни даже сталинских репрессий. Только написано зажигательно. А так он ну, вполне в общем в духе советской историографии. Какое-то народничество, революционная демократия. То есть не марксист ну, явно не марксист, но как бы вот народ это хорошо, крестьяне это хорошо, угнетать их это плохо. у него это четко идет понимание понимание как раз таки да на уровне революционная демократия 19, да, 17, он 19, там 19 века завис, да. вот собственно что это то что можно сказать о его политических взглядах этот, ну теперь как он об тезис какой-то да. будущее я да. хотела зачитать одну цитату тоже очень показывает по поводу того как он в принципе во первых понимает как вообще общество работает и в целом. Но, кроме того, эта цитата из Христос приземлился в Гродно, и она также пок... уже из книги, но она также показывает, что за философский сенс и за э, резерв, будем честно, э, в качестве приема Короткевич использовал. И в, и в фильме, и в тексте он регулярно отступает от художественного произведения, выступает на передний правом, как автор и как автор напрямую говорит с читателем. Значит, небольшое, что происходит в сцене, только что, значит, пауки договорились, то есть двое законных злобарей о чем то пришли за со соглашение о неком злом плане. И тут произошло дивное и небывалое. Кто поверит, тот молочина, а кто не поверит, тому нечего читать дальше, и пусть бросит. Потому что когда они вздохнули, два небольших существа, словно освобожденные этими вздохами, вылетели из изо ртов. Были существа эти, как рисунки души на некоторых иконах, точь-в-точь -точь похожи на своих хозяев. Существа, незаметно для всех вылетевшие из ртов кардинала и доминиканца, в Райвити, если что, пожалуй, не сумели бы, потому что не были они белыми и в прозрачных хитончиков на них не было». Были они совсем голыми, как Ева в костюме Адама, с собой темной, с зубчиками, как чисток и хвостиком, как помело, говоря словами бессмертной народной песни про смерть кошмаря Рейбы. Они вылетели, покружились над головами хозяев и, сцепившись хвостами, веселись телев вверх. И сразу же эти двое, говорившие такие мерзко-разумные и страшные вещи, забыли о них, забыли даже те мудреные слова, которые только что так легко выговаривали их уста, словно замкнули их рот. Ведь это покинули их тела души того дела, какое все они совершали, осталась его костенелая оболочка». Может ли быть, что врожденный болван, такой же, какой даже никогда не слыхал, ну, скажем, о Платоне, станет объективно служить повщине именно потому, что он болван? Может ли самоуверенное быдло, никогда не слышавшее о Низше, объективно быть с низшианцем именно благодаря своей дремучей мании величия? Может ли дурень, окончивший два класса церковно-приходской школы и посчитавшись, что с него хватит и он все знает, учить физика, как ему сепарировать плазму и поэта, как ему пользоваться размером астрофы? Может. И разве таким образом, не зная этого, они не будут служить страшной идеей тьмы? Будет. Будут. Они не знали таких слов, как идея, абсолютный дух, человечность. Но все свое бытие, все свои идеи они поставили на службу этому абсолютному духу в его борьбе с человечностью. Э -э -э... Я так понимаю, это пример того, как... Э -э -э -э... Ублюдки Запкомов не знали, как это вместить в художественный фильм. О а 15-16 да. веке. Да, да, да потому да, да. что это такое творческое... То есть вообще то красиво написано. Даже Почему? можно со многим согласиться. Да, но ну, я тут еще две маленькие кусочки заканчиваю тут, да. Вне служения страшной идеи они были людьми своего времени, не умнее, не глупее других людей. Грабили, рассуждали о том, сколько ангелов может поместиться на кончике иглы. И что было у Бога сначала, слово или дело? Боялись козни нечистого, судили мышей. И потому, показав через дьяволов, что вылетели у них изо ртов объективный смысл их идеи и деятельности, я теперь стану их изображать такими, какими они были. А если случится им сказать что-то такое, что выше, чем они сами, на четыре головы, знайте, что это показывает свои рожки без снова тайком забравшихся в их души. Слушай, ну вот у меня все абсолютно сходится. Это вырезают просто потому, что это сложно ставить художественный фильм. Это не говорят герои, это включается какой-то человек сверху и начинает говорить: а автор-то что думает? Это эти бюрократы узнали себя. Поэтому и вырезали. Все логически сходится, абсолютно бьется. И они предали Хрущева. И они предали Хрущева. Вот. И здесь Женя напомнила: да, вот красивое понимание по и про заикам политического, наверное, существа мира. И мне это напомнило как раз-таки вот речь Караткевича на одном из союзов писателей, когда он разговаривал о том, как его, его несчастного третирует пожарная охрана, и о том, как он этого самого пожарного... Ловко отбрил, сказав, что у него рожа что не вышло для цветов. И поэтому Короткевич советует пожарному пойти и разводить капусту. Но странно, что песня. он по своей роже после этого пожарного не получил. <свят> Смелая была такая эскапада. <свят> а ведь пожарный-то той а вообще-то правду сказал. <свят> <свят> <свят> вот, ну, как бы, возвращаясь к тому, почему вот всякие такие немножко не в конву ему сходили с рук, у меня тут есть мнение по поводу того, что... На самом деле Короткевич интуитивно нащупал очень интересную стратегию, которая укладывается в белорусскую пословицу «а может так и треба». Он не пытался покорять Москву, в отличие от того же Быкова, который и тем более Адамовича, которые просто туда всеми фибрами души рвались на общий, к общесоюзному признанию. Он сразу мне комфортно быть локальным белорусским писателем. Я про белорусские легенды, я про Беларусь и так далее. То есть, у тебя уже меньше конкурентов, меньше злопыхателей, к тебе уже относятся так, как ну вот белорусский наш этот самый Вальтер Скотт, Вальтер Скотт Сенкевич, Конан-Дойл, кем хочешь, Быть белорусским, все свободно, как бы прекрасно. А во-вторых, как бы он, а может так и треба, может я буду маргиналом. То есть, все советские писатели. Многих из которых Короткевич был в реальности популя... более популярен, более читаемыми людьми, они стандартно в партию, а депутат Верховного Совета, вот эти сессии, он... ну то есть как бы крупный белорусский писатель, это всегда еще и чиновник. А, как бы а чиновник может быть и писатель. А, Короткевич от этого отказывается. Он не в партии, нигде не преподает, не в Верховном Совете, ну как отказывается. Его туда не зовут, потому что он хулиганистый. А, там пьяница и хулиган, он и не просит. Mm -hmm. а, и тут открывается некая степень свободы, как это всегда было в человеческой истории. А что с тобой, как бы, если ты такой вот сидишь там в бочке? Что с тобой можно сделать? То есть испортить тебя не исключишь. Из Верховного Совета не это самое mm -hmm. и, в принципе, ну отношения как, как бы. Ну, пускай там у себя сидит и страдает тем, тем, чем он страдает. С другой стороны, при этом у него есть вес в том самом союзе писателей и среди писателей, а все эти писатели они одновременно еще и чиновники. И как только ты начинаешь... Точить зуб на Короткевича, ты небедленно сталкиваешься с каким-нибудь танком, который этого Короткевича будет да, защищать. Это очень важный момент, потому что, судя по всему, как бы ему реально симпатизировали очень многие вот эти чиновники, союзы, писателей. Возможно, потому что они тоже хотели бы в глубине души писать про шляхту, великую Литву, славные добрые времена там польской короны и так далее. Но! Иначе они не сидели в Верховном Совете, все это не получили, поэтому хотели, но не могли. А тут у нас есть такой немножко блаженный, который себе это позволяет. Поэтому как бы мы ему тоже это позволяем, а если на него начинают катить бочки, мы говорим, да вы что, вот до него не было у нас исторического романа. Он отец белорусского детектива, и в общем сидит тихо никому не мешает. А в общем, отстанете от Короткевича. Поэтому внезапно эта такая стратегия, как бы где-то на низких высотах ходить, она выстрелила и дала результат. Да. И здесь нужно отметить еще следующий момент, почему, ну, почему же советская власть, как вот… Даже никак пропустили, ну как не, не заметили вот этой нарастающей наци... национальности, отцом которой стал Короткевич. Ну, эти действительно, очень многие его поклонники 80... в конце 80-х, начале 90-х выступили просто на все деньги. Да. И... Если зрители не знают, то сам Короткевич, да, перестройки не дожил, умер, по-моему, в 54 года, в 84-м да, году. году. Если бы дожил, наверное, выступил бы на все деньги. Да. Есть основания полагать, что тоже Бог, по, по крайней мере, все его друзья, типа Василий Быкова. А, да. И как бы весь его фан-клуб стал собственно, ядром, вокруг которого был создан Белорусский Народный фронт. Так что, как говорил Лорд Варрис из Игры престолов, иногда маленький человек отбрасывает очень длинную тень. И Короткевич был как раз тем человеком, который довольно длинную тень отбросил. И тут возникает вопрос: ну с чем то ничего было сделать сложно, он как бы не входил в какие-то контры. Ну, как, наверное, советская власть что-то прозевала. Да, и вот здесь у, у меня... Полиция его прозы, которая неожиданно стала популярной, наверное, как-то не отреагировала, и молодежь начала ассоциировать себя не с пионерами-героями, стахановцами, еще кем-то там, а со старой польской, ну, старой белорусской, Русский. в трактатке еще шляхты. Здесь я бы хотел заметить что. во-первых, процессы э, нарастания популярности скопического искусства, убегания от реальности шли не только в Беларуси, в БССР и даже не только в СССР. Мы можем взять тот же период, можем взять всем известные Звездные войны. И если мы посмотрим на историю создания Звездных войн, то Лукас их создавал как раз-таки в таком же периоде, когда господствовали фильмы реалистичные, господствовали фильмы, где нарастал образ противоречивого злодея. И а эти Лук... Бурашки внезапно по выстрелили, да. А Лука создал красивый эскопический миф, мономиф про героя, который про далекую галактику, про героя, и все внезапно вспомнили, что есть герои и принцессы, и начали, скажем так, в них уходить и в них играть. В СССР мы можем вспомнить тот же Короткевич себя однажды сравнивал там свои какие-то... Движение в искусстве со своим полным теской Владимиром Семеновичем Высоцким. Казалось бы, что здесь общего. Да, но здесь может показаться что общего. Тут... <свят> Тот же Высоцкий писал, во-первых, много всяких фантастических стихов. У него были очень много таких же эскопистских вещей там про пиратов, про космических негодяев. Во... Может быть, некая сознательная маргинальность. Во-вторых, во очень становятся популярными, то есть да, у нас не было своего Вальтера Скотта, это сделал Короткевич, а в СССР в целом начинают академизировать самого Вальтера Скотта, Айви Балады, да, Айвенга, куда Высоцкий пишет эти ну, самые российские как Баллады. Себя и показал да. Я забыл, а, про это. Потом Робин Гуд, который тоже рыцарский роман, тоже эскапическая. Ну, Скажем так, не проза, а телефильмы. И здесь Короткевич становится в Беларуси, которая усугубляется там у нас в основном военной колхозной прозой. Если нужные книжки ты в детстве читал, например, да, Короткевича. <смех> да, да, да. То есть у нас белорусская литература состоит в основном из прозы о войне и прозы о тяжелом крестьянском колхозном быте, И когда это все надоедает, тебе нужно куда уйти. Читателю нужно уйти куда-то, где не будет этого колхозного быта и этой войны. И он находит эту отдушину в Короткевиче. А цензура советская и критика, ну здесь скорее даже больше критика, чем цензура, она может дать негативный отклик, она может поругать, но она не говорит, что нужно сделать, как поправить поэт. оно, поэта писателя. Она может сломать. Но опять же, в биографии Короткевича, который написано Маллисом, написано о том, как правили колоссии, что э, цензор говорит, что нужно исправить абзац. Короткевич с Маллисом приходит и переписывает абзац с, том же, с тем же смыслом и другими словами, и цензор потом с ними соглашается. Формализм и отсутствие направления. Ну и я бы еще сказал, что изменение структуры общества. Мы тут можем смеяться с цитатой по поводу того, что Короткевич первый вел потомственного интеллигента как литературного героя, но да, в этой стране начала появляться большая прослойка людей, которые не крестьяне и даже не рабочие. А белорусская литература, вот она заняла определенную нишу, увы, вот какая-то такая болотно-крестьянская страна, вы пишете про страдания крестьян, под царским гнётом, после царского гнета коллективизация, война строительство заводов, то есть много людей просто, я помню, как люди на болоте, к ней в школе проходишь, там они страдают, да, можно сочувствовать людям, которые в этих болотах страдают и помирают, но связи с собой нет никакой в принципе. То есть это какой-то чужой мир, очень мрачный, довольно скучный и затянутый, то есть белорусская литература, ну как в целом и советская часто не смогла дать ответ на эту изменившуюся социальную структуру, что люди не ассоциируются с крестьянами, не хотят этого крестьянского быта не видеть не читать а хотели бы немножко что-то вот более может быть зажигательного более веселого то есть новые городские слои как а хотели а чего-то такого и а я бы может еще <свят> еще чуть-чуть усугублю а тут еще работало то мне кажется что вот как было после революции, тенденция к отказу от вообще всей предыдущей истории, типа вот история настоящая начинается с 1917 года, потом Сталин это подзажал и вернул некую историю, где есть там Суворов, Кутузов, Дмитрий Донской, ее легитимизировал, но это было некая общероссийская или можно даже сказать русская история. А белорусская история, она так и осталась с 17 -го года. Вот вас угнетали польские паны много-много лет, до этого литовские паны, после этого начал угнетать царизм и на этой почве я, к 70-м, 80-м годам явно начали возникать некие комплексы, что ну, мы же тоже хотим быть людьми с историей, а, с некой продолжают. своей и так далее, а ее у нас как бы нет. А тут чувак взял и жахнул красиво потому что есть она. Про то, что шляхта, она уже в глубине души осознавала себя белорусами. Про то, что эти поднепровские магнаты были в общем хорошими и прекрасными людьми. А -а -а, и тут у людей появилась эта история. И мне кажется, что вот советская власть должна была дать ее раньше или хотя бы после этого. Должна была направить ее в то русло, причем что основания-то для этого были, героизация того же Калиновского, изначально советской героизации. Это была, мне кажется, уступка именно народу без истории. Он настолько без истории, ну пускай у вас хоть кастусь какое-то восстание поднимает, реальный, нереальный, насколько он кастусь, ну хоть что-то, чтобы у него было. Во, ну, это же можно было, как говорится, на тот момент, если вы, вы не можете придумать себе историю, вы можете ее с нуля создать, создать создать миф, который на какое-то время поверит молодежь, который надо было создавать. Кстати, Короткевич в Указов пишет об этом, что молодежи нужно было создавать свои корни, и оно уже не осознавало их в крестьянстве, потому что оно жило в городах, оно противопоставляло себя старшему поколению, а молодежь всегда должна, должна себя, всегда себя противопоставлять, чему-то, особенно старшему поколению. Но ей некуда неоткуда было взять эти корни, она находила его в Короткевич. А власть и критика не делала ничего, чтобы это направить на свою сторону. Она только отрицала, но она не работала с тем, чтобы это. Дайте этому второе отрицание, говорят. Ну, в данном случае у нас получилось, что она даже не столько отрицала, сколько игнорировала. Фильм, да. а, то есть вот есть некий симптом, который набирает популярность, написав да, про Костуся, там придуманного. А что делает белорусская там официальная литература? Породила ли, попыталась ли она родить какого-то более, скажем, не крестьянского, более современного героя, приключения которого захватят умы подрастающего поколения? Нет. Все как бы продолжали делить портфели и места и писать по накатанной. Белорусики пишут про крестьян. Ну или про индустриализацию. Я тут замечу противопоставление белорусской э, официальной литературы. Ну, вообще-то Краткевич тоже был получается официальная литература. Он официально признан все. Этот вопрос закрыл про костюся. Мы пишем про то, что про мы там хотим писать детские повести, там еще мы можем, еще что-нибудь. Ну, в общем, все. То есть, это Карткевич был в тени мейнстрима. А... И люди не осознавали, что как бы он скоро выйдет из тени мейнстрима. Ну, как бы не лично Короткевич, а то, о чем он пишет, скоро выйдет из тени мейнстрима, и надо бы что-то делать по этому поводу, или у нас будут проблемы. Да, ну и ничего не было сделано, и в конце концов, эти же проблемы. Причем в общесоюзном масштабе потому что у нас был Короткевич там был, если не Высоцкий, то были другие свои писатели, как многие сейчас начинают уже того же Рязанова прозревать в его фильмах какую-то карабову и так далее. То есть писатели, в смысле, режиссер, деятелей искусства в широком смысле. Вот. И это в конце концов вышло. И что, в общем-то, учит нас о том, что. Когда в Ставле Сталинской ты критикуешь, предлагаешь, и предлагаешь действуешь, а если ты критикуешь и не предлагаешь, и более того пытаешься это либо игнорировать, либо зарубить, то будь готов потом столкнуться с теми последствиями, что это выйдет из тени. и, и все и, испугаются. И все испугаются. Ну, на этом, наверное, можно считать Тогда... наш разбор в целом завершенный. Так что, товарищи, на симптомы надо реагировать всегда. Если пожелаете, чтобы вы разобрали конкретно там, Дикую охоту короля Стаха или же какой-нибудь белорусский фильм, пишите в комментариях. Да, у нас сейчас идет активное обсуждение, заниматься этим или нет. Если что, мы не обидимся, у нас есть масса других занятий. Но если захотите, то можем разнообразить культурку Ю. На этом позвольте откланиваться. До новых встреч.